Калории для похудения. Сколько калорий надо для похудения? Здравствуйте! Я вас приветствую на канале Здоровое питание для похудения. Тема сегодняшнего ролика Калории для похудения. Сколько калорий надо для похудения? Количество съедаемых калорий не должно быть слишком много. Однако их недостаток тоже не полезен. Чтобы сбросить лишние килограммы, не стоит голодать, тем самым нарушая обмен веществ. Суточная норма калорий в среднем должна составлять 1800 килокалорий. Старайтесь при этом питаться сбалансированно, то есть есть продукты, содержащие жиры, углеводы и белки. Ежедневный рацион на 20% должен состоять из белков до 30 процентов жиров и 50 процентов углеводов поэтому три четвертой тарелки должны занимать продукты растительного происхождения а остальная часть нежирная рыба и мясо а также молочные продукты и орехи необходимое количество калорий в сутки вкусно и полезно вот примерный рацион на один день он содержит все необходимые полезные вещества и стимулирует обменные процессы количество калорий 1966 первый завтрак порция каши из овсянки с горстью грецких орехов. Бокал молока, порция салата из фруктов. Второй завтрак. Кусочек от трудного хлеба. Яблочное пюре 1 столовая ложка. Бокал кефира или йогурта. 2 столовые ложки ягод. Обед. Овощной суп с фасолью. Пита. Это круглый плоский пресный хлеб, который выпекается как из обойной муки, так и из пшеничной муки высшего сорта. С консервированным лососем. Измельченным болгарским перцем и зеленью. На десерт порция салата из фруктов. Полник. Бутерброд. Зерновой хлебец можно два штучки. Плюс столовая ложка творога. Чашечка чая или кофе с молоком. На ужин начините пол лаваша смесью, отварная фасоль полстакана, томатный соус 1 столовая ложка, измельченный помидор, сыр. Также приготовьте салат из свежей моркови, огурца и шпината. Приправьте ложечкой растительного масла и уксуса. На десерт яблоко, запеченное с корицей, пол чайной ложки сахара или меда. Норма калорий для похудения в день. Определяется просто. Используйте для этого таблицу калорийности продуктов, а также весы, мерные стаканчики и ложечки. И уже через некоторое время вы научитесь на глаз определять необходимое количество продуктов. На этом все. Если вам понравился мой ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь роликом с друзьями и пишите комментарии. Всего хорошего. Будьте здоровы.